Привет друзья! Сегодня мы разберем клишейный смертельный файл 32-191-109. Файл 32-191-109 представляет собой видео с жутким человеком, который приближается к камере. Видеоролики полно разных мерцаний и 25 кадров. Звуковое сопровождение состоит из жуткой какофонии, сплошные высокочастотные звуки и непонятные рыки. Самое страшное в том, что ролик воздействует на всех по-разному, у некоторых болит голова, кого-то тошнит, а кто-то и вовсе чувствует присутствие этого человека в доме. Видеоролик появился на канале с непонятным мистическим названием. Также в интернете существуют инструкции по призыву серого человека. Потом пользователи писали, что серый человек к ним пришел. Видеоролик находится на канале Иллюзер Плюс. Раньше этот канал назывался Фуфутшксуфснфикюл. Это расшифровывается как загадочная тайна, просто на английской раскладке. На самом деле, видеоролик создал Михаил Поляков. Он же, великий и неподражаемый Поль Механ. Однажды Поль Михан призывал крутящегося человека. Того матча из файла D664 Фейс Ави. Он, конечно, разоблачил Спиннера, сказал, что это полная хуйня. Ибо мы с вами всегда привыкли, что освещение... Идет сверху, ибо сверху находится солнце, луна, люстра и все такое. А в этот раз освещение у вас находится снизу, из-за этого черты лица выглядят по-другому. И учитывая то, что вы на свое лицо в отражении смотрите на протяжении длительного времени, а я вам раскрою секрет, если на протяжении длительного времени любую деятельность делать, она превратится в безумие и потеряет изначальный смысл. Попробуйте... Говорить одно и то же слово быстро, длительное время, безостановочно. оно потеряет смысл. Например, джин, ну, как в Аладине, и говорите джин джин джин джин джин джин джин джин джин джин джин, со временем вы забудете смысл этого слова также и с вашим отражением в зеркале. Если на него долго смотреть, вы перестаете осознавать, что это ваше отражение. И видите в этом... Другое лицо, чужое Плюс к тому же добавляет освещение снизу Которое колоссально меняет вашу нежность Но в конце видео был бонус Оль Михан сказал, что решил сам сделать подобное и странное видео Я не просто так назвал в начале ролика Смертельный файл лишейным. Михаил попросил писать под видео в комментариях всякую дичь Голова заболела, тошнота, дискомфорт Итак, а теперь переходим к самому интересному очень много таких легенд расползается, и эта легенда относительно свежая, новая. Если там кровавая Мэри, пиковая дама и так далее, все эти штуки перед зеркалами существуют уже многие десятилетия, то эта тема новая, и люди в нее продолжают все равно верить. И мне вот стало интересно, а возможно ли нам с вами, мои подписчики, польмиханцы и польмихан, на**ать интернет и создать свою штуку, которая будет пугать людей? Смотрите, я задумал такую интересную тему, Сейчас я создаю новый канал на YouTube, абсолютно пустой. Даю ему странное мистическое название. Никаких аватарок, никаких описаний. Название будет «Серый человек». И я запишу пугающий отрезок, такой же, как «Серый человек». Только придумаю что-нибудь поинтереснее. Вы его сейчас увидите, но после того, как вы его увидите, переходите по ссылке в описании на тот новый канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что пи***ц это мистическое ху... Я посмотрел это видео, мне стало хуй. Пишите свои различные сценарии Что нужно делать с этим видео Встать перед зеркалом, посмотреть там в 3 часа ночи 0-5 минут Придумывайте И пусть это видео выскакивает в рекомендованных И пусть другие блогеры снимают на это обзоры А мы с вами будем угорать и ржать над тем, что эту тему замутили мы Это же а**бенно Кстати, название отсылается к его клипу Серый Человек. По секрету в честь моего клипа. К слову, я не спер инфу с Фэндема, я узнала о ролике как раз из видоса Михаила. В итоге оказывается, что Поль Михан просто угарнул. Тут мы заканчиваем разоблачение на более позитивной ноте, чем в прошлых двух видео. Но все равно вот, моя фишечка первого сезона, файл 32 серии 191 109 не является подлинным.